Добрый день, с вами доктор Гершун. После нашей беседы о промывании слизистой носа как главных входных ворот коронавирусной инфекции пришли вопросы. И разберем по порядку несколько таких вполне резонных вопросов. Вот первый. В вашем сообщении было сказано, что слизистая носа является главными входными воротами коронавирусной инфекции. А почему не ротовая полость? Естественно, вирус может попасть в ротовую полость и даже в большей степени, чем в носовую. Но, во-первых, мы чистим зубы как минимум один раз в сутки или чаще два раза в сутки, как того рекомендуют стоматологи. Во-вторых, мы 3-4 раза в день принимаем пищу, несколько раз а, в день пьем напитки, чай, кофе, воду. Ну и в-третьих, за сутки вырабатывается от 1 до 2 литров слюны, которая сама по себе обладает антисептическими свойствами. Вот ответ на вопрос, почему сделан акцент на промывании именно слизистой носа. Потому что ротовая полость как бы промывается автоматически. Но из моего ответа возникает еще один резонный вопрос. А насколько опасна доза вируса, поступающая в желудок? А дело в том, что в желудке начинается пищеварение, где кислым содержимым вначале белок коагулируется. А корона коронавируса ⁇ это белковые структуры. и Желудочный сок эту корону сворачивает и делает вирус значительно менее патогенным. Кстати, на прошлой неделе было сообщение ученых-медиков Бруклинского университета из Нью-Йорка, что у больных COVID-19, которые принимали препараты, до этого снижающие кислотность желудочного сока, было значительно тяжелее течение и была выше летальность. Препараты, эти так называемые ингибиторы протонные помпы, ну, более вам известны под названием Омепрозол, Омес, Пандрапрозол. Поэтому о, надо сделать выводы э, тем, кто эти препараты принимает, то есть оговорить с врачом, который вам их назначил. Или если вам их назначил сосед по подъезду или соседка, то сделайте выводы сами. Переходим ко второму вопросу. А слизистый глаз может быть входными воротами инфекции? Конечно, если мы находимся среди кашляющих и чихающих больных, особенно чихающих на нас, то глаза заполучат свою дозу, пусть даже небольшую. Но, к счастью, Глаза промываются сами слезной жидкостью, которая морганием в среднем 14-18 раз в минуту смывается в носовую полость. Если мы посмотрим на внутренний край век, то увидим на верхнем и нижнем веке темные точечки. Это так называемые слезные точки. Это устья канальцев, которые уходят в носовую полость. В носовой полости испаряется. Кстати, это еще один довод для того, чтобы промывать а, слизистую а, носовую полости. И вот третий вопрос. Какими вообще путями распространяется инфекция и какие меры профилактики на самом деле нужны? Ну, известны четыре пути распространения коронавирусной инфекции. Это воздушно-капельный, воздушно-пылевой, контактный и очень редкий, но имеющий место быть орально-фекальный путь. Понятно, что самые массовые это первые два. Профилактика их хорошо известна и расписана. Вы ее знаете. Первое это, конечно, самоизоляция. То есть максимальное сокращение ненужных контактов. Там, где по жизни контакты избежать невозможно, то есть посещение магазинов, особенно продуктовых, или аптек, или какие-то коммунальные платежи, там необходимо соблюдать дистанцию. Оптимальная, конечно, дистанция ⁇ это 2 метра, но по техническим причинам зачастую ее соблюдать. Довольно трудно, поэтому Всемирная Организация Здравоохранения допускает минимальное расстояние между людьми в один метр. И естественно, обязательное ношение масок в этих закрытых помещениях. А вот что касается воздушно-пылевого пути, то лучшая защита это влажная уборка. Несколько раз в общественных заведениях и один раз в сутки дома. Но важно добавление мыльно-спиртовых средств для мытья полов. Дефицита их нет, они есть в магазинах бытовой химии в достаточном количестве. Некоторым, которым нравится запах хлора и нет аллергии на него, и главное, нет в доме детей, можно использовать белизну. Теперь, что касается контактного пути. Контактный путь – это, в общем-то, ручки дверей, ручки тележек магазинных, корзин магазинных, различные поручни, перила. ну к чему бы мы ни касались, в итоге это все сводится к рукам. Вернее, все пути уходят на руки. Поэтому мытье, тщательное мытье рук с мылом вполне достаточно, даже очень достаточная профилактика контактного пути. А что касается орально-фекального пути, он самый редкий, можно сказать, эксклюзивный, но вот китайские медики описали э, кишечную форму заболевания и обнаружили вирус в фекалиях этих больных. То есть микрочастицы кала, попадая в рот здоровых могут вызвать заражение. И такой путь был прослежен на круизном лайнере, известном вам Diamond Princess, который находился в японском порту на строгом карантине. Естественно, все сидели по каютам, ну а стюарды в поте леса разносили пищу по номерам. Естественно, они еще не знали, что надо мыть тщательно руки. И очень вполне где-то могли пальцем задеть котлету. Но сценарий мог быть и другим, но это не так важно. По-любому из 3711 человек, которые находились на этом круизном лайнере, 620 человек заболело. В заключении я хочу сказать пару слов о правильном ношении масла. Почему-то даже врачи говорят, что не имеет значения, какой стороной вы одеваете маску. А хочу сказать однозначно. Сторона имеет значение. Вот перед нами маска. Лямочки пришиты с внутренней стороны. Внутренняя сторона она более мягкая, как бы более ворсенчатая. Наружная сторона она обычно чуть более интенсивно окрашена и более глинцевитая. Так вот, внутренняя сторона гидрофильная, то есть она впитывает наше дыхание, да, а наружная сторона гидрофобная, то есть она отталкивает аэрозоль, который находится в помещении. И это, и это достаточно правильная защита от воздушно-капельной смеси чихающих и кашляющих людей далее есть у нее верх и низ то есть вверху имеется гибкая металлическая пластинка которая позволяет плотно по форме носа одеть маску и она ее кстати удерживает когда ну, понятно чистыми руками не касаясь маски за лямочку вы одеваете Э, маску э, огибаете эту пластиночку э, вокруг носа по форме вашего носа здесь э, у маски еще имеется такое плесирование и это позволяет когда вы одеваете маску затем ее растянуть и одеть на подбородок маска правильно одетая должна закрывать нос рот и подбородок используется эта маска в течение двух часов это вполне достаточно, чтобы там сделать покупки, посетить аптеку или любое общественное заведение. Повторно маска не используется. Повторное использование маски это, это еще хуже, чем бы вы вообще ею не пользовались. Сейчас дефицита этих масок нет, поэтому, в общем, носите их, только носите правильно. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу на все, что вас интересует. С вами был доктор Гершун.